Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже, всех видимых и невидимых тварей Творец и зиждитель, сотворивший времена и лета, сам благослови начинающийся сегодня Новый год, который мы считаем от воплощения Твоего для нашего спасения. Дозволь нам провести сей год и многие по нем в мире и согласии с ближними нашими, Укрепи и распространи святую Вселенскую Церковь, которую Ты сам основал в Иерусалиме и спасительную жертву святого тела и чистой крови осветил. Отечество наше возвыси, сохрани и прославь долгоденствие, здоровье, изобилие плодов земных и благорастворение воздуха дай нам, меня грешного раба его и всех родственников, и ближних Моих, и всех благоверных христиан, как истинный наш Верховный Пастырь, упаси, огради и на пути спасения утверди, чтобы мы, следуя по Нему после долговременной и благополучной жизни в мире всем, достигнули Царства Твоего Небесного и удостоились вечного блаженства со святыми Твоими. Аминь.